Ой, что камера уже снимает ну значит мы вот так ролик и начнем привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас очень интересная тема для ролика мы берем интервью как вы уже знаете, наш друг Дима, который стал владельцем лодки Купидитас, мы с ним раньше брали уже интервью. Он, кстати, вот сейчас в уголке экрана появится ссылочка на ролик. Если вы не знакомы, посмотрите. Мы с ним переходили Панамский канал. Кто там кричит постоянно и мешает мне снимать? Выключите свой мотор! Так вот что то мне принесла да друзья у меня вот здесь такая тарелочка увидите как все не просто у нас начинается в данном ролике так вот дима перешел на маркезы он вышел из панамы мы его вели по погоде соответственно были с ним все время на связи Знаем, знали как у него там что происходило и вот он уже на маркезах и сегодня мы будем брать с ним интервью. А теперь давайте сделаем одну маленькую паузу, такую небольшую ремарку, и я вам покажу и расскажу о маршруте, которым шел Дима из Панамы. Итак, выход из Панамы, Панама Сити. Дальше он начал спускаться в сторону Галапагос, но э, в данный период времени до Галапагос ветер будет дуть прямо в лицо, поэтому нужно было выбирать либо идти вниз в Эквадор, либо идти э, горизонтально строго на запад. И э, потом уже как ветер поменяется, спускаться, ветер в дальнейшем после Галапагос должен был разворачиваться И маршрут должен был быть в пол ветра На самом деле обычно все идут вниз через Маркезы Но мы смотрели прогноз погоды, именно в данный период времени ветер очень удобно для Димы был Поэтому было принято решение идти по верху Хотя э, наверху погода не очень хорошая, небо будет постоянно затянутое Хотя вниз, если пойти, было бы солнышко, но было принято решение идти вверх, потому что туда был ветер лучше и скорость выше. Поэтому Дима прошел Галапагосы и далее лег на курс по прямой на Маркезы и уже, собственно, на Маркезы зашел вот, вот так вот, как он шел. Давайте возвращаться за компьютер и дальше спрашивать и задавать Диме вопросы. Погнали! Ну что, Дима, как дела? Ты здесь? Не здесь? Нет, он таки здесь. Сергей, привет! Привет, подписчики. Кауха. Как говорят здесь, на маркизских островах. Это же французский от команд. А, да, ну, будет а, кауха. М -м -м -м. Да, только ты под 90 градусов у меня. Это же ты сейчас находишься на маркезах. Да, я на маркизах, французской полинезии, остров Нукухива, город Тайо Хае, столица маркизских островов считается. Расскажи, пожалуйста, То есть, так как ты уже поздоровался с людьми, которые нас смотрят, я так понимаю, что у тебя океан пройти получилось. Может, это записано было заранее. И еще. А почему сзади Панама, кстати? Не, ну какая Панама? Это нет, не Панама, никакого, никакого зеленого экрана, никакой Панамы, настоящая, настоящая французская Полинезия, все, все по настоящему. Например, на следующей неделе будут выборы президента Америки, да? Кстати, по поводу новостей, Байден победил, вот, поэтому, <свят> поэтому эта запись не из прошлого. Друже, давай вернемся к яхтингу, ибо есть к тебе несколько вопросов. Я так, ну, насколько я знаю, переход-то у тебя был отличный. Единственное, что это не знают другие люди, то есть те, которые смотрят твои ролики это понятно, они об этом знать будут. Но давай расскажи, на роликах это все больше репортажка а эмоции я хочу вот от тебя услышать как человек который тоже переходил этот океан и другие то есть для меня это намного интереснее а скажи пожалуйста вот именно с точки зрения эмоционально вот как оно тебе все зашло Переход прошел хорошо, особых никаких поломок не было, была проблема вот с валом небольшая, с гротом, ну это ты знаешь, сам, всегда с парусами в таких переходах бывают проблемы, особенно с неновыми. Я прошел, получается, за 28 дней это расстояние, и я так понимаю, что это, это быстрее, чем средний, чем среднем люди тратят здесь, потому что лодка, которая шла со мной, она вышла на неделю раньше, а пришла позже меня, они прошли 42 дня, это пара вот немецкая. И вторые ребята, они пришли на несколько недель раньше, но они и вышли тоже намного раньше. Они вообще потратили 71 день на этот переход. То есть, прикинь, 71 день они, они в общем, по, этому, по Тихому океану сюда шли. Почти как контики на плоту. Я думаю, у них скорость была там узла 3, получается, средняя. Но у них, получается, маленькая лодка самодельная какая-то. Я бы они, них, кстати, хочу репортаж сделать, показать, на чем они вообще путешествуют, потому что это уникальный случай, на мой взгляд. Не, ну у них лодка, наверное, маленькая. На лодке, которые шли, вот эта парочка, 71 день, ну это вообще с ума можно сойти. Это то же самое, что на плоту контики плыли по течению, со скоростью, сколько там, узла 3, наверное, там течение. Оно сильное достаточно. Вот так же их и несло. А у меня получилось 28 дней, и знаешь, ну, если да, честно. Ну да, да. И вот 28 дней, если честно, ну, быстро пролетели. То есть как-то прям раз-раз-раз и все. И я уже, уже, уже скоро подхожу к островам. Уже последние тысячи миль. Знаешь, последние тысячи миль, кажется, что это уже вообще вот рядом уже надо крансы вывешивать. Вот, это уже как-то не расстояние. Кажется. Ну, якорь. Уже, лебедку проверил, ну уже все, да, уже такой типа, знаешь, э, уже готовишься к швартовке, там все как бы что тут осталось тысячи миль. Не... Якорь отвязал. Глав главное не проскочить как бы мимо. Повесил, ну, просто, чтобы потом не чтобы не ну да, да, зара... заранее, чтобы не в последнюю минуту. Вот. Поэтому эмоционально вот э, я знаю что допустим такие длинные переходы особенно когда там один идешь э, появляются там всякие страхи там какие-то там не знаю ты внутри там живешь какую-то свою мозговую жвачку там у тебя знаешь какое-то такое вот состояние когда ты о чем-то думаешь из этого лупа не можешь выйти никак вот что у тебя такое было uh, у меня ну, ты знаешь, да, у меня же были проблемы сразу через 12 часов. У меня отвалился этот э, втулка, который вал держит. Вот. И я всю дорогу шел И без... Я не воронь, ну, да, но просто знаешь, когда у тебя нету мотора, который ты можешь использовать там в случае какой-то там экстренные ситуации, все равно как-то ты знаешь, да, что у тебя есть эта неисправность, и в общем-то лодка идет только под парусами, да, и в случае чего, то есть, ну, я думал, как я буду в бухту заходить, то есть, а если там ветра не будет, а если там будет встречный ветер, там, бухты здесь такие же, они защищенные и дуют здесь непредсказуемо, вот, поэтому здесь бухта примерно где-то в милю, она в мили с чем-то в длину, вот, и заход где-то тоже мили полторы вот, со всех сторон, очень красивая со всех сторон она окружена горами, горы метров по 500 такие прям холмики красивые и это столица, это вот, как я говорил Тайохая столица Маркинских островов и здесь, ну, жизнь есть здесь есть инфраструктура здесь есть большой догод для больших кораблей Здесь есть заправка, магазинчики, банк и все как бы все остальные э, здания там эти административные для жизни, они здесь присутствуют. А, но сейчас э, из-за ковида, видно, из-за того, что сезон не самый полный, в бухте не так много яхт. Я когда пришел, было стояло э, яхт, наверное, ну показалось 15, а потом пересчитал, было 25 лодок. Вот. Постоянно кто-то приходит, уходит, ну вот примерно такое же количество и держится. Лед лодок 25. То есть совсем как бы для этой бухты и немного. А скажи, а скажи, пожалуйста, в плане ковида чем отличалось от обычного захода в ну, аморкезы? Какая была процедура именно захода? Ну, смотри, предварительно вообще маркезы официально закрыты для, для яхтинга сейчас, для входа, вот, и чтобы зайти, нужно запрашивать разрешение на заход, и я через агента отправлял это разрешение, его рассматривали две недели, по-моему, если и больше, и потом мне сказали, да, типа, можешь зайти и стоять карантин на маркезах. На Нукухиво На Хиво кстати, по-моему, сейчас захода нет Только вот на Нукухиво они в единственную бухту разрешают зайти Там это все в бумаге написано, который тебе прислают по почте Потом я когда зашел, доложился по рации, Мне сказали, ну все, да, стой, жди Будем, типа, думать, что с тобой делать В итоге я 4 дня стоял на якоре И потом мне разрешили уже сойти на берег И все сделали чекин Дальше уже все как обычно но вот четыре дня я ждал, пока они там примут решение по поводу карантина и по поводу того, что со мной дальше делать. Я думал, что меня на две недели оставят на карантине это же смысла нету никакого в этом карантине. Потому что ты пришел, ты месяц в океане был. Это просто какой-то бред сумасшедший. Ну, это бред сумасшедшего, но в начале ковида они так делали. У них здесь есть бухта соседняя, вот, которая ну, ненаселенная, где там дикая бухта. И они сначала все лодки отправляли туда на карантин, который приходили. Но потом, через буквально неделю, поняли, что это бесполезная фигня, и вот и всех стали оформлять уже как положено сразу. Еще раз возвращаемся к саму, самому переходу. То что у тебя была вот эта вот техническая неисправность, ты постоянно на эту тему, ну, как бы думал, то есть оно такое постоянно где-то у тебя там сзади на, за головой висело. Ну, не то, что оно меня сильно обременяло, но просто это единственное там, о чем я вот так вот думал периодически. Вот, единственное, что меня беспокоило из таких из страхов, как ты говоришь. Вот. А все остальное было ровно, нормально. Вот. А а со... а Скажи вот эту вот историю, про как ты фонариком светил а, ну... в воду ночь. Да, я что-то решил остановиться одну ночь. Я же тут рыбу все ловил на переходе. Вот, и одну ночь я что-то проснулся ночью, я же спал это интервал, интервалами Вот, и проснулся, и не могу заснуть никак Думаю, надо рыбу половить Поставил в, яхту в дрейф, то есть я полностью ее остановил под парусами дрейф. И стою, думаю, надо посветить фонарик. У меня мощный фонарик есть в воду. И как бы половлю кальмара. Попробую кальмарчиков половить. Стою, свечу, там всякие эти... Оказывается, знаешь, там столько живности в воде ночью плескается. Всяких там мелких каких-то рыбешек, там каких-то, не знаю, там как-то насекомых, там какие-то креветки. В общем, там кого -то только нету. Прям такой суп э, из всяких там живностей. И вот я стою, свечу эту штуку, там кальмаром что-то ловлю... Этим рыбкой, вернее, ловлю кальмара. И смотрю, у меня на этом, на эхолоте этот, данные начали появляться. Там типа 60 метров, 40 метров, там 30. Я что-то так стою, знаешь, а ночь безлунная вообще... что -то как -то... Да, что-то поднимается, а ночь абсолютно безлунная. То есть, знаешь, вот вообще глаз выкали. То есть, вот вообще фонарик включаешь, не видно ничего. И что-то, знаешь, как-то стало жутко, я подумал, ну нафиг этого кальмара, вот, пойду я лучше под парусами. Как-то быстренько я раз, повернул, паруса поставил и с этого места решил уйти. Что-то мне стало не по себе как-то. понимаешь, что еда это ты. Да, да, да. Слушай, ну это далеко в океане, там, знаешь, это... ты там находишься 2000 километров от ближайшего берега, вообще гнить хрен знает где, да, там вот темно, ничего не видно, вот мало ли там что может водиться, вот поэтому я решил, что кальмары я и так поем, надо лучше дальше идти. И все. Слушай, еще, еще вопрос, а скажи, пожалуйста, а, ну, лодка, технические проблем не было, все окей? Нет, с лодкой вообще все было ровно, но вот с валом у меня была проблема, и Грот у меня порвался. Ну, это, да. это, ну, грот был старый, там нитки от э, ультрафиолета все окончательно выгорели и он шву разошелся. Вот, собственно, стандартная проблема, поэтому, ну, с собой. А ты говорил, что у тебя еще там окно вывалилось? Окно, да, у меня была проблема. То есть, когда я пошел э, на галсы, переключился на на левом галсе шел, и у меня окно было постоянно под водой, и там прям начала вода сильно поступать через него. Там видно уплотнитель полностью разошелся уже, рассохся. И я поэтому его там герметизировал как-то экстренно, на ну, это, как его там называют, сикофлексом там все замазал, и все, стало, да, и все стало как бы нормально после этого. А так прям, да, я смотрю, что-то прям льется из него вода в лодку. Так, Дмитрий, смотрите, у нас перед тем, как ты пришел на маркезы, и э, я у себя на канале задал вопросы людям, напишите вопросы к Диме, и я ему, вот когда я буду брать интервью, я ему их задам. И у меня есть 17, 17 вопросов, из которых, э, ну давай по очереди просто э, пойдем. Первое, э, что вы сделали первое по приходу? По приходу я начал э, убираться на лодке. Вот как ни странно это выглядит Потому что в переходе накапливается какой-то, знаешь, там Тут мусор, там, не знаю, там одежда нестиранная Там все это разбросано там по лодке я вот по приходу начал все это убирать Приводить в порядок лодку, мыть и так далее Вот первое, что я делал Так, вопрос номер два Поменялось ли отношение к яхтингу после перехода? Ну... В целом нет еще больше зависимость появилась то есть не ну поменялась она же может быть поменяться как в одну сторону так и в другую знаешь там типа влюбился вообще на смерть или ненавижу вообще а есть полутона ну вот я говорю что да появилась больше просто зависимости от яхтинга вот того такого чувства что все надоело я там все бросаю его точно нету нет мне очень понравился переход и я понял что если будет возможность, я еще раз так расскажу. Мне понравилось. Ну, это к нам в тихие уже потом. Знаешь, Я понял, что это, в принципе, легко и несложно. Знаешь, 28 дней, ну тот же месяц в океане. Если надо, пройти, как бы, ну, пожалуйста, без проблем. Не-не, конечно, это не то, чтобы там прямо невозможно. А, мое мнение, что для того, чтобы долго быть в офшоре, нужно просто правильная подготовка. И вот, кстати, следующий вопрос. Что нужно было бы сделать заранее, чего ты не сделал? А, чего бы я не, сдел... чего я не сделал? М да, вроде я, знаешь, я ко всему подготовился, поэтому... Э Ничего такого нету, чтобы я, например, в следующий раз еще дополнительно сделаю. Единственное, ну вот с парусами, у меня паруса порвались, но каждый раз новые паруса иметь в комплекте, это тоже не получится. Поэтому, да нет, я думаю, я все правильно сделал и ни о чем не жалею. У нас на самом деле практически в каждом переходе рвались паруса, и мы их шили, то есть, ну тут без вариантов. Единственное, что... Когда вот мы их пошили тогда на Маврикии, и вот просто прострочили до Средиземки, мы их вообще пальцем не трогали, ну там просто хорошо сделали. Ладно, идем дальше. Какой должен быть режим сна комфортный? Идеально, если ты идешь в команде, то по 8 часов спать, а когда идешь один, то как получается. Знаешь, по поводу сна, следующий момент. уже. Здесь есть стандартная практика, 20 минут. Да, 20 минут спишь, потом просыпаешься, смотришь вокруг и дальше продолжаешь спать. Но это считается ну, максимально... Ну, для океана иногда это можно... Ну да, это максимально безопасно, но если в океане нету встречки никакой и... Да. Считается максимально безопасно, то есть вот так-то гарантированно, там никто не успеет к тебе подойти и в тебя врезаться. Вот, это считается... Вот. Ну а здесь дальше кто как... Кто как не боится, да, я там, бывало спал по паре часов. Потому что уже хочется спать и уже как-то без разницы там. Ну и ты понимаешь, что в целом опасности никакой нету. Кораблей там три дня не видел. Ну э, пожалуйста, там поспал. поспал там пару часов, проснулся, посмотрел, опять никого нету, и опять спешь если ты идешь вне маршрутов основных то тогда встретить кого-то это крайне маловероятно может там рыбак какой-то будет пьяный но это это крайне маловероятно то есть очень низкий процент ну смотря опять же где идешь ладно идем дальше чем ты занимался один в океане знаешь у меня очень много знаешь, у меня очень много времени в океане заняла именно съемка и монтирование роликов вот тут вот реально много а, Помимо этого, ну, помимо стандартных вещей Там, работа с парусами, там, прокладывание маршрута Которые, в принципе, немного времени занимают в океане особенно Там идешь на одном галсе и... Или не поменял? Сидел, смотрел сериалы, книжки читал, все стандартно Я там прочитал все книжки, которые я хотел Просмотрел сериалов несколько прям. Нет, нет, я читал, не успел, я прочитал то, что у меня было свои, как бы с качественной книги, вот, а до твоих я еще не добрался, но у меня еще вот переход будет, поэтому э, мне еще нужны как раз. Калифорникейшн посмотрел? Калифорникейшн весь посмотрел, да, прям, знаешь, э, особенно 7 сезонов там за один раз, конечно, это <laughs> непросто, но только в тихом, в тихом в переходе, мне кажется, это можно сделать. Ну, да. Так, дальше. Что было самое тяжелое в переходе? А, ну, вот через две недели, где-то вот третья неделя она была самая тяжелой с точки зрения того, что а, нужно себя чем-то занять. Да, то есть начинается уже какая-то скука, уже делать нечего там. Вот, и третья неделя это вот э, борьба с этой скукой, потому что четвертая, когда уже я шел к острову, там уже, ну, ты идешь к острову и уже как-то, знаешь, веселее, вот, а именно вот третья неделя была самая тяжелая с точки зрения именно э, занять себя, что-то делать э, и как-то время убить. Ну и сразу с этим идет от меня попутный вопрос. Ты говорил, что у тебя были там какие-то вопросы со здоровьем. Ну, я имею в виду не болезнь, а именно просто за счет гиподинамии. Расскажи, пожалуйста. Ну, в переходе с вами, в переходе ты, получается, большую часть времени все-таки сидишь или лежишь? Там конечно, там я стоял, там что-то приседал, там какие-то упражнения делал, но в основном ты большую часть времени ты либо сидишь, либо стоишь. Ну и плюс у тебя постоянно откачки, все равно тебя в разные стороны качают, у тебя как-то э, вот эти там есть микросокращения мышц и так далее. Я на самом деле что почувствовал, вот где-то уже наверное к концу перехода там четвертую неделю. У меня ноги сводило, да, то есть когда начинаешь встать, ты понимаешь, что ты не можешь долго стоять, то есть стоишь, и у тебя начинаются такие как бы покалывания в ногах, вот, это прошло все моментально, после того, как я на сушу вышел и там пару дней провел на суше, а вот в море была вот такая вот тема. Как ты представлял себе переход до, и чем это отличается уже по факту, потому что... Ну, это реально прикольный вопрос, потому как э, это у тебя такой длинный офшорный переход, хоть ты и шел на Панаму э, долго, но тем не менее, то есть вот именно до и после ожидания реальность. Ну, сильно он от ожиданий не отличался, вот... Э... Немножко сложно представить именно вот сколько дней ты это будешь проводить, да, то есть одно дело, ну да, там пошел и пошел в океан, думаешь, ну подумаешь, там четыре недели там проведу, но когда там вот эта вот изоляция, когда вот это вот одиночество там и так далее, вот, это немножко все-таки сложнее, чем это представляется изначально. Оно там в процентах, насколько отличалось? 105. Я думаю, что ну где-то на 50 процентов. Понял, понял, услышал. У меня просто связь прерывается немножко. Так, далее рыбалка в тихом. Но ну, я так понимаю, что это будет у тебя в ролике. Но вообще вот просто резюмирую кратко вот по поводу рыбалки. Ну вообще. Рыба есть, <смех> ловил, не ловил, много, немного, мало. Я все время ловил рыбу и очень много ее ел. У меня до сих пор замороженные есть махи-махи, которые я поймал перед уже приходом на Маркизские острова. Но я могу сказать, что вот здесь, кстати, ожидания от реальности они отличались, потому что я думал, что будет клевать везде и всегда. А в итоге есть места, где вообще рыбы такое впечатление, что нету. То есть бывали места, где прям несколько дней идешь и, э, знаешь, никаких признаков нету рыбы нигде. Вот, вот это вот, кстати, ожидание от реальности отличалось сильно. Чего не хватало, что лишнее? Не хватало? Ну не знаю, там забыл взять с собой в море презервативы, например, их тебе вот... Не хватало, капец! А, не хватало, не хватало... Интернета не хватало. Был бы вообще интернет, можно было бы из океана вообще не вылезать. Так, так и жить там. Но из того, что ты готовился, там, в то, что ты с собой взял в лодку, все было подготовлено правильно. Да больше, у меня. Я пришел, у меня еще курица осталась замороженная, фарш замороженный. У меня столько продуктов осталось, которые я не употребил. Вот. Ну из-за того, что я рыбу ловил много, я в основном питался рыбой, того то, что ловил. А вот то, что с собой взял, знаешь, оно. Я взял гораздо больше, чем нужно. Потому что я, я готовился к худшему. Это чтобы потом не сидеть, какие-то тухлые консервы, блин, там есть, которые вот-вот уже там в морской воде, блин, раскисли. Не-не-не-не-не, лучше это выбросить потом по приходу, чем сидеть и бамбук грызть. Ну да, я тоже так думаю. И у меня консервы, я консервам вообще не притрадивался почти. У меня их еще осталось тут, мне кажется, на полгода я в Панаме закупился. Воды у меня тоже больше, чем достаточно, я до сих пор пью воду пресную, которая у меня перед переходом, который запас. Панамскую. Да, панамскую водичку у меня еще много ее. А что еще нужно? Вода дыр... водой. Пока, да, тут как бы... Кстати, тут с водой я пока не знаю, где набирать воду в больших количествах пресную. Вот Мне сказали, здесь вода, которая на причале, ее пить нельзя. Но лучше не пить. Так не надо ее пить просто для душа, для тарелок, а пой пей себе бутылированную. Это не нормально. Ну, надо писать, бутыли... не, надо писать бутылированную воду, просто здесь э, вообще в магазине все безумно дорого, и нам сколько здесь стоит бутылированная вода, если запасать на переход, там, знаешь. Но если можно налить, то почему не налить? Не, естественно, но я думаю, что это не получится, потому что ну, по качеству воды могут быть вопросы. Вообще в тихом в этом плане ну не сильно просто так ладно как вела себя лодка лодка вела себя очень хорошо прям знаешь мне понравилось как она идет под курсами вот она шла быстро ровно и вообще не требовала практически никакого внимания в плане того что знаешь курс держался как нужно она там не лежала на руле была там сбалансирована там и все в этом плане хорошо было поэтому лодка я доволен но вопрос она же она реально небольшого размера то есть просто для больших офшорных переходов э, ну это как бы я считаю минимальный размер который ну в принципе вот на минимальном лимите э, были были ли с этим какие-то ограничения или какие-то дискомфорты или нет так, а большой размер в основном э, э, влияет, когда в плохую погоду. у меня погода была все время хорошая. Поэтому в шторм я на ней не попадал. Поэтому, слава богу. Поэтому про это я сказать, про, да, про я сказать не могу. Вот. А так, знаешь, я же шел, у меня вода была практически ровная. Вода, э, волна была там 2,5 метра максимальная. Причем она была... Ну, очень длинное. И здесь размер-то он только на скорость влияет. Какой момент тяжелый, неожиданный, космический. Ну, было ли что-то вот такое, знаешь, что такое? Прямо вау. Причем, ну, в любой из этих там вау тяжело, вау сюрприз, там, не знаю, клюнула рыба, там оторвала транец, или там вау космический, когда к тебе там русалки прилетели. У меня заход был ферический на остров, когда я на Нукухила заходил. Тут очень много дельфинов вокруг. И прям просто я первый раз видел именно такое количество. Их ну штук 50, наверное, точно, если не больше. Они мелкие, да, но ты смотришь вот во все стороны, во всех. У тебя вокруг лодки дельфины, дельфины, дельфины, дельфины. И они там прыгают там, туда-сюда, короче, плавают. Вот, прошел дождик небольшой, и вход в бухту у меня прям радуга такая, знаешь, была. И сами острова, вот, если честно, вот, больше всего меня в переходе поразили именно острова. Когда к ним подходишь, они безумно красивые. Я подходил... Ну, это же вулканические острова, конечно, они очень красивые. Это же как в Муана мультик прямо. Знаешь, я когда подходил, меня прям вот аж передернуло там вот в хорошем плане этот от всего этого вида, от красоты этих островов. Они их видно издалека, их видно там с расстояния 30 миль примерно, потому что они высокие, они там 800 метров по вершины здесь на Нокухила, и поэтому да, и ты к ним приближаешься вот много часов, все эти все эти много часов меня эти дельфины сопровождали. Вот, и там было очень э, такое настроение хорошее потому что ты наконец-то дошел там, э, до острова, у тебя эта эйфория когда ты возвращаешься поэтому вот это было самое, наверное, такое яркое впечатление ну еще яркое впечатление у меня было я же этих видел э, Pilot Wales, как они там называются -то? не, гринды Нет. гринды да, это а, Pilot Whales, короче, они, получается, дельфины, но чер, черные дельфины его еще тоже называют. Он размером примерно как полкосатки, они до трех тонн вырастают. Они просто неожиданно появились, я слышал звук какой-то высокий, выхожу на в кокпит, и здесь у меня рядом с кокпитом, прям там в трех метрах, выпрыгивает вот эта вот штука, этот этот вот это. и вот это тоже было интересно. Класс, момент. класс, отлично. Это их же с русалками путали раньше. А с русалками всех путали. И морских коров путали с русалками, всех с плавниками. Идем дальше. Распорядок дня. Распорядок дня у меня был четкий. Я вставал с рассветом. Ну, как вставал? Я переставал спать. Потому что я спал интервалами. Вот с рассветом все, я полностью вставал уже. Делал завтрак. там Занимался навигацией там какими своими делами тоже обед всегда по расписанию и э, уже с заходом солнца с закатом я тоже начинал спать то есть у меня первый вот сон был после заката так э, какие системы оповещения ты использовал во время ну то есть там не знаю аис укв там у меня аис и 16 канал у меня был включенный то есть ты, ты делал ему э, это оповещение пересекающихся курсов CPA, да, или нет? Или ты просто шел? Ah, да, да, АИС-АЛАРМ аис, аис у меня был на максимум. То есть это 10 миль э, CPA и, и, и TCPA 30 минут. Много ли встречных судов было? А, нет, судов встречных э, не было практически. Особенно, когда я вышел из Панамского залива, там вообще никого не было. Пару лодок видел... Э, и то вдалеке, там, в милях 25-30, то есть они там где-то на АИСе мелькали чуть-чуть, и все. В Тихом никого сейчас нету, ну и вообще в Тихом мало лодок, а сейчас в связи с этим ковидом, скорее всего, еще меньше стало. Поэтому нет, спокойно все было, ни с кем не расходился, шел своим курсом. Так, ну и последний. Сложно ли без девушки? Столько находиться самому этот вопрос на самом деле очень много людей спрашивали то есть я обычно такие вопросы ну как бы игнорирую но вот в данном вопросе большое количество людей задавала этот вопрос и я его решил тебе задать ну ты знаешь с девушками всегда проще и веселее и, и лучше и не только в море и не только в офшорном переходе а в офшорном особенно я думаю Поэтому, конечно, одному, одному в этом плане сложнее. Я тех всех круизеров, которых здесь встречал, в основном все путешествуют парами. То есть это самый стандартный такой экипаж. Либо супруги, либо просто парень с девушкой. Не, ну это должен быть человек из, из общих интересов. То есть если это будет человек, которому это чуждо, это будет дичь полная. Да, конечно, конечно, должен на одной волне быть, и, разумеется, девушка должна э, любить яхтинг, и для нее не должны доставлять э, негативные эмоции, те лишения, которые с яхтингом связаны, потому что э, все-таки там и качка, и крен, и какие-то бытовые ограничения, это не пятизвездочный отель, и у меня вот, например, яхта, это не самая роскошная яхта, Поэтому, да, то есть, конечно, человек должен быть подготовленный и должен понимать, на что он идет Самое главное, чтобы не выносило мозг, потому что если будет выносить мозг, то, то лучше идти одному Лучше идти одному, спокойней, безопасней ну, то есть понимаешь, что напряжение, качка, это буквально несколько дней, оно у любого человека пройдет. Но вот по поводу лишения ограничений, да, ты здесь абсолютно прав. Я про морскую болезнь ролик делал, там же, может быть, еще момент не из-за того, что ей было плохо, и она там, у нее эта морская болезнь а, была, а из-за того, что она просто пропустила тот момент, когда надо есть, и потом это, блин, просто будет... Таким в пике в одну сторону дорога и с этим уже ничего сделать нельзя пока ты не остановишься там это может быть не в качке дела, а просто в отсутствии необходимых элементов в организме но я сделаю ссылку на ролик вверху то есть можно будет посмотреть кому интересно так дима а... на этом у меня вопросов больше нету жму тебе виртуально руку ты огромный молодец и, естественно, друзья мои, мы будем с Димой постоянно на связи. И в Тихом, это наша будет в дальнейшем общая акватория Индо-Пасифик. Это то место, где мы будем и где мы с Димой, я надеюсь, проведем еще не одну неделю времени. Э -э вместе, бортами, попивая каву на Фиджи И прочее и терпя прочие лишения яхтенные так, ссылочка с трудом перенося да-да-да-да-да эти бары-кавы на вануату Дима, жму тебе руку ссылочку на канал вот сейчас вы видите все ссылки в описании на все ролики Димы я тоже в описании даю ссылку и на этом мы наш ролик подводим к концу, и ну вот давай ты еще скажи пару слов, и лайки, подписки, колоколы и прочее. Пока, пока подписчики, пока Сергей, рад тебя был видеть, слышать, надеюсь скоро увидимся в Тихом, надеюсь ковид закончится и вы наконец-то сюда перейдете, жду вас. По поводу перехода, у меня на канале выходят ролики подробные из перехода. Там я рассказываю, как что было, кого ловил, кого встречал по пути, что у меня ломалось и прочие нюансы быта, перехода. Поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь, смотрите. А если есть у кого-то вопросы, можете писать под видео. Но под видео я не всегда э, вижу, поэтому лучше подключайтесь к моему телеграм-каналу и к моей группе в телеграме. Там я всегда, когда на суше, я всегда онлайн и стараюсь всем ответить. Поэтому подключайтесь сюда, задавайте вопросы, я обязательно вам отвечу. Ну все, пока! Будем тогда такие планы строить. Все, друзья, подписываемся на мой канал, на канал Димы. Лайки, комменты, задавайте вопросы. Дима под этим видео тоже будет вам на все отвечать. И на следующей неделе мы уже с вами встретимся. Для тех, кто смотрит меня на английском языке, напоминаю, Капитан Герман Эксплорин мы запускаем более активно. У нас раз в неделю будут новые видосы там. Мы будем разделять контент англоязычный, там, интервью с англоязычными яхтменами. И вот интервью на русском языке будет у нас на этом канале. Все. До встречи. Пока. Обнимаю вас. Бай-бай.